Эй, посетители психушки Немиркин, добро пожаловать обратно. Вы беспокоитесь, что будете жить жизнью, полной сожалений, когда станете старше? У большинства взрослых был по крайней мере один опыт, хороший или плохой, когда они хотели бы вернуться и сделать все немного по-другому. Что же, чтобы помочь вам извлечь уроки из их опыта? Вот топ-10 сожалений о жизни тех, кто находится в преклонном возрасте. Во-первых, слишком быстро вступаешь в отношения. Одно из распространенных сожалений, разделяемых многими пожилыми людьми, заключается в том, что они слишком быстро вступают в отношения. Особенно это касается отношений с людьми, у которых совершенно другие характеры, чем у них. Многие пожилые люди отмечают, что хотя люди с противоположными характерами приносят удовольствие в их жизнь, это не всегда сулит ничего хорошего в качестве долгосрочных обязательств. По словам Питера Бастина и Стивена Т. Элмана из Корнеллского университета, большинство людей на самом деле предпочитают иметь партнера, который имеет сходные с ними характеристики. Так что, хотя это может быть забавно на короткое время, в долгосрочной перспективе вы, скорее всего, будете тяготеть к людям, которые похожи на вас. Номер два. Отдаление от семьи или друзей. Знаете ли вы члена семьи, который отдалил своего ребенка? Часто, став старше, эти родители в конечном итоге испытывают чувство стыда, стресса и чувство изоляции. Даже если это произошло много лет назад, отчуждение все еще может оказывать влияние на обоих членов семьи сегодня, иногда даже влияя на их психическое благополучие в долгосрочной перспективе. В этих отношениях примирение и прощение могут помочь решить проблему и преодолеть негативные чувства, которые они могут испытывать друг к другу. Но это работает только в том случае, если обе стороны отвечают взаимностью. Номер три. Не выражать свои эмоции. Как и многие, вы можете думать, что вашим самым большим сожалением будет неудачный карьерный путь или отсутствие финансовой дальновидности. Однако на самом деле самые большие сожаления большинства людей, как правило, носят более эмоциональный характер, например, когда они не присутствуют со своей семьей. Многие пожилые люди считают, что может быть слишком поздно проявлять свои искренние чувства любви и привязанности, особенно когда такая возможность уже упущена. Номер четыре. Слишком много беспокоиться о прошлом. Говорят ли другие люди, что вы всегда застряли в прошлом? Вы могли бы поверить, что с возрастом автоматически означает отказ от всего, что было в прошлом, но это не всегда так. До тех пор, пока вы проводите все свое время, беспокоясь и размышляя о прошлых ошибках и упущенных возможностях, вы всегда будете застревать и не сможете двигаться дальше. Однако это не означает, что вы вообще перестаете говорить о прошлом. По данным Американской психологической ассоциации, воспоминания и общения о позитивных событиях из прошлого действительно могут улучшить психологическое благополучие пожилого человека. Так что пока приятно поговорить о старых добрых временах со своими друзьями и семьей, одинаково важно смотреть в настоящее и думать о будущем. Номер пять. Слишком долго лгать. Быть неправдивым означает лгать не только другим людям, но и самому себе оправдание своих мыслей и убеждений в чем-то, что по сути своей совсем не отражает ваши ценности или внутреннее состояние. Точно так же вы можете подавлять свои собственные желания и потребности по причинам, мотивированным извне. Это может продолжаться целую вечность, даже не осознавая этого. И даже если вы это сделаете, для вас может быть слишком поздно что-то изменить. Номер 6. Не заботиться о своем теле. Вам от 20 до 30 лет? Обычно в этом возрасте вы чувствуете себя непобедимым, по крайней мере, физически, однако после этого ваше тело естественным образом замедлится, если о нем не позаботиться. Тратить свою молодость, не соблюдая правильного питания, не занимаясь физическими упражнениями и не высыпаясь, может ускорить этот процесс старения. Например, пожилые люди, которые плохо спят, чаще страдают от проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия, и у них развиваются проблемы с вниманием и памятью. Номер семь. Не изучать свою карьеру. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы открыть свое дело после школы, но отмахивались от этого ради мимолетных удовольствий? Или, возможно, ваш карьерный путь был настолько насыщенным и хорошо оплачиваемым, что вы оправдывали свое пребывание? Даже если это означало, что вы не проводили время со своей семьей и друзьями или не могли исследовать то, что вам нравится. Отказ от изучения вариантов своей карьеры, будь то из-за высокой зарплаты или отсутствия внутренней самооценки, может в конечном итоге заставить вас задуматься о том, что, если, когда вы станете старше. Номер восемь. Не путешествую. Часто ли вам приходится путешествовать? Многие из них, пожилые люди, часто сожалеют о том, что не путешествуют и не видят мир. Возможно, им не хватало ресурсов и возможностей, когда они были моложе, и им не хватало энергии, когда они стали старше. Помимо возможности увидеть мир, путешествия также имеют много преимуществ для вашего психического здоровья, таких как улучшение ваших умственных способностей, помогают вам сохранять спокойствие и расширяют ваши перспективы. Номер девять. Слишком много работаю. Сколько времени вы проводите за работой? Переутомление вызывает самые распространенные сожаления у людей в дальнейшей жизни. Согласно его книге «Будучи отцом», которого у меня никогда не было, очень влиятельные люди, такие как Барак Обама, выразили сожаление по поводу того, что не смогли быть рядом со своими маленькими девочками из-за работы. Общая черта, присущая этим людям, это нехватка времени, которое они уделяли людям, о которых заботились, например, своей семье и друзьям. И номер 10. Не жить своей истинной сущностью. Скрываете ли вы какие-то части себя, чтобы соответствовать людям? Если это так, вы можете обнаружить, что чем успешнее вы пытаетесь замаскироваться, тем более одиноким и изолированным вы в конечном итоге чувствуете себя. Меняешь себя и притворяешься кем-то другим, желание угодить другим людям может стать источником сожалений в дальнейшей жизни. Если вы распознаете в себе эту тенденцию, возможно вам захочется поразмыслить о том, почему вы чувствуете необходимость это делать, и как вы можете предпринять шаги, чтобы начать жить своей истинной жизнью. У вас есть какие-нибудь сожаления? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления всякий раз, когда Немиркин публикует новое видео. Ссылки в исследованиях, использованных в этом видео, добавлены в описании ниже. Большое суперспасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующий раз.